Магазин «Мототек» представляет лодочные моторы «Парсон». Как видим, мотор 2,6 лошадиные силы. То есть, как правило, он отлично подходит для небольших лодок резиновых максимально длиной 3,3 метра и для максимальной скорости до 20 км в час. То есть, это двухтактный двигатель, мощность 2,6 лошади. Он одноцилиндровый и жидкостного охлаждения. Топливный бак. 1,2 литра. Есть вот такой вот удобный и легкий способ добраться до свечи. Набор шпонок для винта. вот Дальше, что входит в комплектацию этого двигателя? Заводная ручка. Регулировка оборотов будет вот таким вот флажком. Подсос. И чека безопасности. Ну, вместе с ней кнопка стопа двигателя. Румпель, который регулируется вперед-назад, то есть это сделано для того, что мотор вращается в одну сторону, то есть винт вращается в одну сторону, и для движения назад вы переворачиваете румпель и разворачиваете сам винт. То есть это вот так вот происходит. Дальше. Есть Пятипозиционная регулировка Трима Вот она Устройство Которое дает плавность хода Самого двигателя спрос воды Антикавитационная пластина а, Окна забора воды И конечно же винт Работает мотор Парсун и заводится он очень легко. Добавлять обороты вот так. То есть это небольшой хороший двигатель, хорошего качества, вес его 9,8 килограмма, то есть его легко донести до лодки, легко установить, ну и как бы сделан для лучших ощущений при его использовании.